Привет всем! Сегодня сделаю обзор мужских портфелей. То мы все больше в женском. В женском ходим а про мусячших мужчин. <laughs> что мы подзабыли. У нас есть серия мужских сумок из эко-кожи очень хорошего качества. Эти сумки подходят и под ноутбуки разного формата, и под планшеты. Это фабрика оливии. Город Пенза. Качество. Просто изумительная. Вот первый. Вот такой портфель. Сумка портфель. Посмотрите, какого качества эко кожа. Она по своим качествам, по своему содержанию плотности не отличается от натуральной. Визуально, кто не разбирается в эко коже, могут подумать, что натуральная кожа, потому что фактура у нее покажу вот на камеру ближе. Такая же внешние данные, как у натуралки. Вот здесь логотип. На передней стенке два вот таких кармашка рабочих. Еще один карман вот здесь вот находится. Так, сейчас, секунду. Вот такой во всю длину сумки. Очень плотный подклад. На задней стенке карман вот такой. Везде подклад очень хороший. Качество у него плотное. Идем вовнутрь. Вот такой вот ремень с регулируемой ручкой. Очень качественная стропа. С мощными карабинами. Вся фурнитура очень выдержанная. Ничего лишнего внутри, смотрите, вот такой вот отдел на молнии, на задней стенке, на передней, вот такой большой карман. Это модель. Так, сейчас скажу ее номер. Ой, Лен, а где номер у нее? Лен? Что-то нету, Верки. А, вот, все, нашла. Извините. Так. 763 цена портфеля две с половиной тысячи следующий формат у них немножко похож небольшая разница в отделениях здесь точно такие же кармашки на металлической молнии на бегунках вот так вот отделано эко -кожей. Срез под натуралку. Вот такой карман на задней стенке. Карман. Здесь, кстати, внутри магнитка, чтобы держала отделение, чтобы оно не выпадало, когда есть какая-то наполняемость. Сумки очень носибельные. Изначально когда планировали эту модель, хозяева фабрики шили образец и хозяин-руководитель фабрики начал носить ее сам, эту сумку. Он проносил ее более трех месяцев, только после этого пустили в производство. Не было ни одного затертого момента по углам, либо где-то вдоль всей сумки. То есть качество эко-кожи, просто замечательное. Так, идем вовнутрь. Здесь два отдела если в предыдущей сумке портфеля. Один отдел, здесь два. Металлическая молния. На задней стенке карман на молнии. Обратите внимание, что везде на сумках, мужских и женских, все, что внутри, вшиваются движки везде. Бегунки стоят посредине. Очень часто спрашивают покупатели, говорят, это у вас брак. Это не брак. Дело в том, что молния приходит бухтами, производителям и они режут ее по нужному, нужной длине и все с тем что бегунок прогоняет середку и вшивают поэтому когда сумка новая чаще всего внутри или снаружи бегунки стоят посредине поэтому имейте в виду так вот здесь вот такой карман во всю длину не могу даже словами описать а и объяснить очень плотный подклад он такой как плотный-плотный шелк как, как брезентовый такой шелк внутри вот такой ручка-ремень регулируемый с качественной замечательной фурнитурой и изумительной работой производителя качество на этой фабрике Замечательное. Оно идет гостовское. О чем имеются соответствующие сертификаты у производителя и у нас в том числе. При желании просите сертификат пришли. Так, вот такой вот сумка портфель. Следующий. Так, цена на эту модель тоже две с половиной тысячи. И модель семьсот пятьдесят четыре. еще вот такая моделька из 756 она тоже похожа на предыдущие но есть небольшое отличие в чем если в предыдущих моделей два кармана на молнии здесь один карман на молнии внутри качественный подклад вот такой еще один карман еще один на молнии получается если там два кармашка на молнии короткие то здесь один большой на молнии, плюс еще один. И вот здесь два кармана на магнитке. Показываю вот так. Вот. Магнитки очень хорошего качества. Моментально прилипают. Здесь еще один отдел. Тоже дублирую, как и в тех сумках. Магнитка. Раз, и все держится. И два отдела. Так, идем вовнутрь. Точно так же, как и в предыдущих сумках. Вот здесь вот карман на молнии. Смотрите, какой удобный раскрыв. сумка и раскрылась. При желании, как бы здесь можно документы положить и папки, и все на свете. Так, здесь карман на молнии не, не присутствует. Здесь просто есть вот такое отделение. И внутри ремень, регулируемый с качественной фурнитурой. Еще раз повторяюсь, это модель секунду 756 и цена у нее две с половиной тысячи в этой модели. Так, следующий портфель показываю в фабрике Уфа. Следующая сумка. Фабрика Уфа. Это кужгулантерийное предприятие, которое он более 50 лет отшивает. Модель 9345. Черная. Цена тысячи рублей. Вот такое дно. На передней стенке карманы на молнии. Еще один карман. Вот здесь вот. Сзади карман во всю длину, сумки. Идем вовнутрь. Девчонки, не забывайте про своих мальчиков. Я просто понимаю и знаю по себе, стоит мужчине сделать подарок, это сторится и возвращается. Любите, благодарите их. ведь Без них мы, женщины, очень слабые. Что мы без мужчин? Наша сила, женская, именно слабости. А кто нам помогает быть сильнее? Только мужчины. Один вход. Внутри вот такая перегородка. Так, здесь есть еще вот такой карман. И вот такой ручка-ремень на карабинах. Именно о мужских сумках для моих подписчиков канала цена будет снижена на 10%. Подписывайтесь, ставьте лайки. Очень приятно понимать, что вам это интересно и что вам нравится то, что делают наши производители. Ваш сумочный эксперт.